Всем привет! Сегодня готовлю ножки кролика. Если вы будете покупать кролика на рынке, обязательно убедитесь, что это кролик, а не кошка. Добросовестные продавцы, как правило, лапку оставляют нетронутой. Для удобства приготовления разрежу ножки на двое. Мясо посолю и тщательно перемешаю. С помидор, с которых я буду снимать кожицу, крестообразно делаю небольшие надрезы. кипящую воду отправляю помидоры буквально на 50 секунд. Я заранее приготовил чашку с холодной водой, куда готовые помидоры отправлю для охлаждения. В раскаленную сковородку добавляю растительное масло. И обжариваю кролика до хрустящей корочки. После 50 секунд помидоры вынимаю и отправляю в холодную воду. Переворачиваю ножки и обжариваю с другой стороны. С помидор удаляю кожицу. Разрезаю помидоры на 4 части и вынимаю сердцевинки. Готовое филе крупно нарезаю. Филе и сердцевинки пока убираю в сторону. Теперь приступаю к овощам для соуса. Из овощей я взял корень сельдерея, а точнее обрезки и нарезал на небольшие кубики. Также обрезки от чищенной моркови, которую я предварительно помыл. И две луковицы, которые я грубо нарезал. Кролик полностью готов. Я перекладываю его в чашку. В сковороду добавлю немного масла и в два приема буду обжаривать овощи. Первый прием, я добавлять ничего не буду, просто обжарю до золотистого цвета. Пока овощные обрезки обжариваются, я подготовлю овощи. Морковь я уже почистил и я нарезаю ее рустикально. Болгарский перец освобождаю от семян и нарезаю тоже грубо. Черешковый сельдерей экономкой удаляю верхнюю часть покрова, так как она сильно волокнистая. Разрезаю пополам вдоль и также нарезаю на небольшие ромбики. Во вторую половину овощных обрезков добавляю одну столовую ложку томатной пасты. Перемешиваю и обжариваю. Добавляю немного красного вина, любого. Довожу овощи до золотистого цвета и добавляю оставшуюся вину. В общей сложности я взял вина 300 мл. Добавляю буквально 3 веточки розмарина. Добавляю сердцевинки от помидор и добавляю буквально еще пол-литра очищенных консервированных помидор. Если они у вас целиком, измельчите погружным блендером. Добавлю буквально 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку соли. Немного черного перца и всю массу потушу на плите буквально минут 15. Первую часть обжаренных овощей для соуса, куда я также отправил обрезки черешкового сельдерея, выкладываю кролика и заливаю его соусом. Накрываю алюминиевой фольгой и отправляю в духовку вверх-вниз при температуре 160 градусов на 40 минут. Если вы не хотите готовить в духовке, вы можете готовить кролика на плите. Пока кролик тушится, очищу два зубчика чеснока. От нескольких веточек тимьяна, которые я предварительно помыл, отделю листья от стеблей. Все подготовленные овощи я переложил в одну кастрюлю. А также я добавил немного сушеных помидор. Ну, просто они у меня были. Это не обязательно. И добавлю буквально одну столовую ложку каперсов. Ну, просто они у меня тоже в холодильнике немного заскучали. Добавлю сердечки акишоков. Сейчас не сезон, поэтому я добавляю консервированные. Но как-нибудь я сниму полноценное видео, как готовятся свежие артишоки. Филе помидор отправляю сюда же. Присаливаю. Перемешиваю и убираю в сторону. Ну что, приступаем к заключительной фазе. Мясо я перекладываю в отдельную чашку. А соус процеживаем через сито в овощи. Так, ну посмотрю, соус по густоте. Да, немного можно загустить, поэтому как только у меня соус закипит, я добавлю немного кукурузного крахмала, разбавленного в холодной воде. Хотя я даже могу добавить сразу. Вот я взял буквально полторы столовые ложки кукурузного крахмала, добавил немного холодной воды. Я сразу отправляю этот крахмал сюда. Сразу натираю чеснок. Добавляю тимьян. Перемешиваю. На соль я уже попробовал, меня все устраивает. На остроту, если кто-то хочет поострее, можете добавить чили, это ваше право. И отправляю кролика обратно к овощам. Накрываю крышкой и тушу еще примерно 15 минут. То есть это то время, которое необходимо для приготовления овощей. Возможно понадобится немножко больше. Ну, моим овощам понадобилось в общей сложности 20 минут. Ну что, я начинаю подачу. Так, супруга пожелала с рисом. Красота, да и только! Так, ну и теперь для меня, так как я рис не хочу, я буду есть сегодня просто овощи и мясо. Ну, потому что я буду есть с лепешкой. Ну и лично для себя я добавлю немного зелени, в данном случае укроп. Этого делать не обязательно, ну просто я так хочу. Я считаю, что он здесь будет уместен, очень хорошо будет сочетаться. Ну и запеченный ломтик турецкой лепешки. Вуаля! Мой обед готов. Если вам это видео пришлось по душе, можете поделиться им вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых видео.